8 июня я проснулся рано, вышел из гостиницы кофе покурить. И тут меня встретил охранник, местный охранник, очень дружелюбный и приятный котик. Кися, кися, кися. Кто ты? Ты местный? Ой, какой местный. Есть хочешь? Наверное. Ну, какой. Этот котик непростой. Он даже некоторых приезжих собак отпугивал и не давал им пройти. Каждое утро, где-то около 10 часов, мы шли... В городе покупали корни шпасти. То есть, такие это корнуэльские беляши, в которых основные компоненты там говядина, картошка, брюква. У них она называется швед. Наверное, от шведов пришла. Лук, ну и какие-то специи. Весьма вкусная вещь, скажу я вам. Но это гораздо лучше, чем... Fish and chips. Я вообще не понимаю, почему они торчат от fish чипс. chips. Хуже еды я не ел в жизни. Ну, может быть, еще улитки когда-то пробовал во Франции. Дело в том, что 90% сегодняшний fish and chips, который предлагают в этих закусах, фиш это уже давно не треска, а dogfish. Это такая рыба, похожая на акулу она конечно не такая хорошая но есть можно особенно когда залить ее добросовестно кляром можно и картошку не брать даже а это гостиница на скале ссылку внизу на гостиницу на адрес гостиницы я дам но что интересно она стоит примерно около 1000 фунтов за сутки проживания в ней но что меня больше всего поразило что буквально на следующие два года все места забронированы. Еще хотел добавить, что мост с материка, так называемый, на этот остров-скалу, в гостиницу, единственный частный мост Великобритании. Вот так она выглядит, когда отлив где-то в 11 часов дня а вот так уже выглядит, когда прилив. Примерно полшестого. Весь пляж заполняется водой. Прилив где-то составляет уровень 2-3 метра. Может быть и больше. Ну а сейчас немножко можно прогуляться по городу. Потому что мы сегодня решили погулять довольно-таки далеко. И можно посмотреть на городок Ньюки. Там где-то окна моют. Интересно, конечно. У них окна открываются во внешнюю сторону. И как их мыть, это большая проблема. А вот лестница, которой можно подняться с пляжа или опуститься на пляж. Но подниматься, конечно, трудно. Ну, рядом есть еще и дорога, когда можно идти не спеша, медленно поднимаясь. Кстати, мы, когда поднимались с пляжа, выбрали лестницу. Тяжеловато было, запыхались, но ну, что делать. На острове показаны плакаты со археологическими находками. Вон, сетки ставят на скалы, чтобы не выдувало. Вернее, не на острове, а побережье Ньюки. Пляжи. Песчаные пляжи довольно неплохие. Там тоже начался прилив где-то час дня. Да, когда на природе можно ничего не рассказывать. Просто слушать шум моря. Дышать морем. Великолепное место, можно смотреть и смотреть. Сидеть и слушать море. Но правда ветер такой был, что в реальном, реальной записи не получилось. Потому что ничего не слышно было. Вернее слышно но с большими мехами ветра. Поэтому приходится записывать отдельно звук и отдельно видео ставить. Но это я уже не первый раз так делаю. А вот, так сказать, поминальные цветочки. Видимо, кто-то здесь как-то был, и я решил оставить цветы в память. Также видны гроты. Собачку кто-то похоронил, или в память о собачке. Так вот, я расскажу про контрабанду когда-то давно, но это примерно конец 18 века, когда Англия вела. Войну с Соединенными Штатами Америки, которые в конце концов получили независимость, она лишилась своих колоний в Америке. После этого была еще война с революционной Францией, а также с Наполеоном, который вел континентальную блокаду для англичан. В общем, пришлось ей жить туго. И для того, чтобы как-то выживать правительству, оно ввело налоги, огромные налоги. Я не помню, не могу точно сказать, но где-то от 400 до 1000 процентов налог на товары были. И моряки стали заниматься контрабандой. Контрабанда даже стала выгоднее, чем ловить рыбу. А вот сейчас мы пойдем на тот... Полуостров. Гугл и карта говорит, что идти дадут 20 минут, но это вранье. Речка, которая впадает в море. Вернее, это Атлантический океан, а не море. Прозрачная водичка. Вот здесь мы находимся, на этом полуострове. Мне сюда пойдем. Здесь были раскопки, находили даже монеты римских времен, а также раскопки где-то бронзового века. Здесь было поселение, на этом полуострове. Ну, пойдем посмотрим, что же там интересного. Ветер ужасный. Я потом продемонстрирую кусочек, потому что ну, невозможно было что-то снимать, как говорится, в прямом эфире. Просто все задувало. Но места замечательные. Скалы... Волны – это просто великолепно. Можно сидеть здесь и смотреть до бесконечности. Я понимаю, почему люди в память о своих близких и о животных, и о людях оставляют памятные значки, либо цветы. Это стоит этого. Можно просто долго смотреть на море, на волны. Пройдемся по мосику, который тоже облеплен своими замочками. Табличка в память о солдате, погибшем в Афганистане. И вообще хорошо, конечно, здесь не рисуют граффити на скалах или еще типа такого. А если уж хотят, чтобы помнили, просто делают табличку и где-то ее ставят. Я не знаю, наверное, это тоже с разрешения администрации города, ну, без понятия, честно говоря. Но так красивее выглядит, чем какая-нибудь надпись «Здесь был Коля» или там, по английски «Ник». Вот там внизу, сейчас прилив начинается, видимо, в этом каменном бассейне осталась какая-то рыба. И там пытаются ее поймать. Не знаю, что в итоге у них это получилось, я не смотрел дальше, мы пошли дальше на гору. Вернее, на этот утес. Возможно, они и поймали. Рыба сидит, логов. Посмотри, в этом а, как бы бассейн образовался от волн. Видно, там рыба есть. Ее видно. Он а тут супенсает. Ну что, пойдем дальше прогуляемся Ох, море-море Океан Интересно, сколько тысячелетий А может быть, я не знаю даже сколько Десятков, сотен тысяч лет Миллионы Оттачивает вода эти скалы Можно бесконечно смотреть на это Представление Пойдем повыше поднимемся Ой, подальше Да, сегодня много находимся, находимся Очень много Но этого того стоит, потому что Неизвестно, когда сюда попадем Конечно, скалы иногда разрушаются То есть обваливаются Но пойдем посмотрим Пойдем на самый край утеса Открываются чудные виды блаженство. Место для проветривания остатков мозгов. это я пытался сказать что-то на ветру, но это невозможно просто. Среды просто отчумели от свежего воздуха и от этих всех волков. Приволзенное место. Еще раз хочу сказать, что рекомендую всем это место Корнуэлл. А особенно те, кто живет в Англии. Но англичанам это не надо говорить. Они знают, что это прекрасное место и всегда стараются ехать туда. Ну, конечно, летом больше. Хотя, если судя по гостинице, которая забронирована на пару лет вперед, то и зимой тоже здесь реальные обрывы, по которым, в общем-то, уже стремно ходить. Там люди сидят, смотрят на море, наслаждаются, вдохновляются или медитируют. Но не в этом дело, все равно это прекрасно и незабываемо. Не знаю, посетим ли мы это место еще когда-нибудь в жизни, еще раз, без понятия. А вот здесь видно, что скала немножко уже дала трещину, и трещина немножко покрыта просто травой. Хотя я где-то помню, читал, что в последний раз обвалилась скала, часть скалы, в конце 20-го века, то ли в 80-х, то ли в 90-х, то есть в конце 80-х, либо 90-х годах. Ну, обваливаются, обваливается, ничего не делают, ничего не сделаешь. Вода подтачивает, и ветер играет свою роль. а теперь хочется вообще пойти на самый край этого полуострова и посмотреть с высоты В бескрайнюю даль. Сегодня мы альпинисты, прибрежные Еще немножко усилий. И мы на вершине. Ветер. Просто я одурел от счастья в этот момент. Камни, обтертые ногами людей ни одного поколения. Скалы и море. Блин, океан. Это океан. Атлантический океан. Ну что, надышались, проветрили пустые головные коробки. Надо уже идти и обратно. Правда, мысль была идти еще дальше. Но мне кажется, сегодня мы сделали километров 20 пешком. Ну, пойдем дальше. Спустимся по этому мостику, перейдем в этот мостик. Который в полуострова делает остров, в общем-то. Ну когда прилип. Здесь уже волны стали меньше, ветер немножко утих. На обратной дороге мы зашли в магазин Сансбери. И что я увидел? О, ужас! Безалкогольный джин! Обалдеть, британские ученые изобрели новый джин. Такого я еще никогда не завел. Безалкогольный джин. Фантастика. чему еще может стремиться химическая правительственность Английского королевства? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну вот, второй день холидеев заканчивается. Вторая серия моря. Люблю смотреть Прелесть Серфинги Серфингисты как Моржи торчат в своих гидрокостюмах Потому что вода очень холодная И ждут волн